Здорово. Сегодня я хочу провести свой собственный челлендж, который я сам придумал, можно ли выжить без щита Fortnite. То есть не запиваться ни мениками, ни большими мениками, не хавать грибы, кокосы. Я надеюсь, что вам будет интересно и вы оцените этот ролик по достоинству. Что ж, давайте уже начнем. Я просто уверен, что сейчас мне будет попадаться все, что только можно. мини Большие миники. Сейчас мне будет это все попадаться, я уверен. Потому что мне нельзя это юзать. А если нельзя что-то юзать, так оно сразу появляется. Как сразу? Лут просто. Шикарненький. Там какой-то челик. Ну-ка, давай попиздим с тобой. Дружище, это что, блядь, такое? Это... Ебанулся, что ли? Какой скар? Какой скар, блять? Никого нету, блять, отъедитесь. Помпа срочно сюда идет. Какой блять самодельный дробовик? Я же, я же точно попал по Помпе, сука. Да эти что ты нахуй, блять? Я же четко по Помпе попал, ну, блять. Пожалуйста, дай ПП. Ладно. Кстати, смотрите, еще ни одного миника мне еще не попалось на пути. Только лут. Сука, успеть, блядь, умоляю. Невзначай, блядь, сюда пришли и трахнули тебя, Да. Рахнул. Разгон берем бешеный просто. Смотрите, сейчас идем в такую популярную локу. Кстати, рез, рез, рез, что-то Есть одно преимущество, я могу забить два этих последних слота полностью аптечками. То есть, э, у меня будет 6 аптечек, я смогу хилиться сколько захочу просто. Да, блин, какая-то тварь идет. С дробовика добивать, ну сука, давай. Так, ну, старая катка, первый блин с игрокомом. Хотя, знаете, первая катка довольно вышла удачной, поэтому нормально все, нормально все. Сейчас приземляемся, находим золотую, желательно помпу, потом с картом какой-нибудь. Ну, по стариночке, знаете. Это что? Это что? Что-то сразу сделать? Помпа, помпа, помпа! Сразу! Помпу мы всегда приветствуем. Ты смотри, тварь какая. Здравствуйте. Я опять киллов сделал. О чем речь вообще? Надо чуть-чуть ресов собрать. Вот что я понял. Ну это, мне кажется, был какой-то нубик. Слава богу, это что такое? Тваря! Ну смотрите, я сделал 6 скилов и дожил почти до топ-10. Что может быть еще лучше? Топ, я думаю, что здесь нужно быть прям лютым кибером, чтобы сделать топ. Потому что это реально довольно-таки сложно. В принципе, челлендж можно считать удачным. Ставьте лайк, смотрите, с вами был Флекс, человек, который назвал канал не Флекса. Покедова. У 4 хп вообще, нормально.